На -на мимо, мимо, сталищ, мимо, Храмов и баров. мимо, мимо, мимо, мимо, мимо, мимо, мимо, мимо, мимо, мимо, мимо, мимо, Мягкие римы, солнце полимы, иду по земле пилигрим, увечные они карбаты, голодные, полуодеты, глаза их полных заката, сердца их. птицы что мир остается прежним да остается прежним ослепительно а снежным мир остается лживым мир остается Ребята Бога, и значит осталась только иллюзия та да -да дорога, и быть над землю закатом, и быть над землю разветом, удобрить ее солдатом, удобрить ее поэтам, мимо ритальничка. Солнце болит, идут по земле пилигримы.